Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. И многие сейчас задаются вопросом, куда инвестировать во время кризиса. Кризис для инвесторов всегда лаком и кусочек. Надежные компании, падая в цене во время кризиса, всегда отрастают. И мы хотим поделиться списком из пяти компаний, надежных для инвестирования. Компаний у нас больше, порядка 70. Полный список доступен членам нашего инвестиционного клуба. Если интересно, ссылка под видео, проходите и узнайте больше. До этого мы наблюдали банковский кризис, нефтяной кризис политической воли, а сейчас так называемый комбо комбинированный. А компании упали, и важно сейчас спокойно, без паники подобрать надежные варианты. В начале поиска мы отмели компании в большей степени находящиеся в зоне риска: это ритейл, нефть, путешествия, банки, авиакомпании. Там, кстати, тоже есть много интересных компаний. Если кризис будет не затяжной, мы их тоже отслеживаем. Хотим напомнить, что компании, наиболее защищенные от падения во время длительного кризиса, а соответственно быстрее общей массы восстанавливаются в цене, отвечают критериям. Эти критерии, во-первых, низкая долговая нагрузка, маленькие долги, прибыльность 3 года подряд лучше 5 лет, также близкая рыночная стоимость к себестоимости компании. ну а если, В противном случае это должен быть сильный бренд, лучше из Dow Jones 30 компаний, либо бренд, который постоянно на слуху. Следующий критерий это повышенная рентабельность акционерного капитала или показатель роя, высокая эффективность продаж. Это показатель РОС. И именно эти критерии мы положили в основу отбора компаний. И напомню, чтобы войти в позиции, необходимо применять технический анализ. Ни в коем случае не призываем покупать прямо сейчас. Давайте поближе познакомимся. Первая компания «Snap on Incorporated». Компания, которая производит и продает инструменты, то есть глобальный поставщик профессиональных инструментов – это и ручной, и электроинструмент, оборудование, связанное с инструментами для технических специалистов, для сервисных центров, для промышленных предприятий, для производителей оригинального оборудования – также диагностическое, сервисное оборудование для транспортных средств, ну и систему управления бизнесом предлагает эта компания. В частности, поиск запчастей, заказ инструментов, все, что связано с продажей продукции именно этой компании. Ну и различные конкретные решения под конкретную задачу. Компания предлагает несколько брендов, продает в более чем 130 странах, основные рынки это Соединенные Штаты, Мексика, Аргентина, Индия, также Великобритания, Китай, Бразилия, Канада, Германия, Австралия, Япония. Обширный рынок, обширный список и сильная компания. Мы видим, что в восьмом году падение было незначительное, затем отыграла компания и в 2014 году, когда Многие компании тоже испытывали какие-то трудности. 2014-2015 год. Мы видим, что компания прошла без каких-либо напряжений. Ну а дальше эта санкционная война между США и Китаем тоже дает вот так такую здесь запил. Идем дальше. Компания Яндекс. Интернет-технология. Технологическая компания. А, управляет интернет-поисковой системой в России и за рубежом. А, представляет поисковые геолокационные персонализированные мобильные услуги в общем все что касается поиска информации а также предоставляют услуги маркетинга рекламы через яндекс директ есть система веб-аналитики есть облачное хранение данных и связанные с ними различные сервисы по обработке и удаленной работе хранить управлять данными все это можно сделать здесь также такси, каршеринг, много очень сервисов. Ну, я думаю, что компания знакома для вас, зарегистрирована в 2004 году. Так, и по графику, если посмотреть, реагирует на кризисное явление достаточно хорошо. В то же время от, э, отскок тоже очень такой сильный и быстрый. В первом кризисе 2008 года мы видим, отскочила компания. Ну, а затем Падение, связанное с девальвацией рубля. И так как компания отчитывается в долларах, доход компании не уменьшился, но а в долларах он уменьшился. Поэтому вот такое падение случилось. Но затем мы видим, что отыгралось достаточно быстро. Так, следующая компания, компания Pfizer, медицинская компания, основанная в сорок девятом году, в 1849 -м. Штаб-квартира в Нью-Йорке разрабатывает, продает медицинские продукты по всему миру и работает в таких медицинских дисциплинах, как иммунология, онкология, кардиология, эндокринология и неврология. Работает с оптовиками, розничными торговцами, больницами, клиниками, государственными учреждениями. Представительство этой компании мы видим на карте очень большое в... Практически в каждой стране работает по всему миру эта компания. Имеет множество соглашений о сотрудничестве с крупными медицинскими компаниями, как США, так и других стран. Сотрудничает с компанией Мерк, также входящей, как и в Pfizer, в Dow Jones 30. Ну и из последних новостей компания Pfizer – Работает с компанией Tech по разработке вакцины от коронавируса. По графику видим, что реагирует на кризисы. Честно говоря, не очень, не очень резко падение. Ну и затем половину падения практически восстановила сразу. Постепенно вышла по цене даже выше, чем перед кризисом. Ну, восстановилась компания. И остальные... Такие санкционные ограничения на компанию не очень сильно влияли. Ну, какие-то. В основном, скорее всего, это были какие-то новостные. Потому что по прибыли компания всегда выглядела очень хорошо. Компания LM Research Corporation основана в 80-м году. компания технологичная. Производит печатные платы, микросхемы, различные интегральные схемы. Ту продукцию которые используются в электронных устройствах и используются производителями полупроводников. И благодаря запатентованной технологии именно этой компании удается продукцию производить, которая дешевле и качественнее, быстрее работы В 2019 году компания работала в Тайване, Японии, Китае, Корее. Это... Порядка 20% в каждой стране была доля, в США это 8%, хотя и растет, но все-таки другие страны впереди, работать в Европе, Юго-Восточной Азии. И Компания очень крупная, много брендов входит в эту компанию и мы видим, что по графику практически не реагирует или не очень сильно реагирует на кризисные явления. Развивается много брендов и последнее приобретение этой компании не состоялось только потому, что антимонопольная законодательство могло бы в этом случае быть направлено на эту компанию. Мы видим тоже коррекция здесь была и коррекция эта отыграна с очень большой эффективностью. Надо сказать, что клиентами этой компании являются компании Micron Technology, Samsung, Toshiba. Это производители устройств памяти различных без продукции компании Lam Research. Остальные компании свой конечный продукт производить не могут. Следующая компания Ethan Wins. Компания инвестиционная. Работает с 18... 1981 года. Имеет офисы в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Японии. Под управлением в этой компании 518 миллиардов долларов. Компания использует инструменты. ПИФы, закрытые фонды, частные фонды, это 30% деятельности этой компании, еще 30% составляет институциональные отдельные счета и еще 30% индивидуальные обособленные счета, ну тут чуть больше, меньше 30%. Каждая группа составляет, работает через дочерние компании, доход у этой компании тоже постоянно растет и мы видим, что то в кризис в финансовый кризис как раз профильный кризис компания достаточно сильно упала но половину отыграла сразу затем небольшая кортировка, и уже практически вышли на тот же уровень как и до кризиса видим что подвержена компания кризисным явлениям вместе с тем все эти просадки отбивают очень эффективно и очень быстро восстанавливается Теперь вы знаете 5 надежных компаний, знаете чем они занимаются, пускай вас не пугает балансовая стоимость этих компаний, потому что в одном случае это очень крупные компании, в которые входит множество небольших компаний и брендовое имя здесь тоже имеет свою стоимость. В медицинских компаниях это большое количество патентов, в компании интернет-технологии здесь нормальная ситуация, со стоимостью, потому как все-таки интернет-технологии они больше такие неосязаемые, но ну, а в инвестиционной деятельности, в инвестиционных компаниях низкая балансовая стоимость это тоже норма. Соотношение ликвидности здесь тоже красным обозначено. Это для того, чтобы обратить внимание на достаточно высокий этот показатель. Но если мы знаем, что прибыль компании растет, то это плюс. Предполагаемый процент роста, предлагаю не обращать внимания, потому как эти прогнозы все-таки без учета кризиса. Если вы хотите больше информации, напомню, что более 70 компаний есть в нашем инвестиционном клубе. Если вы хотите узнать больше, то приходите к нам в клуб, и мы расскажем обо всех компаниях. До новых встреч в следующих видео.